Всем привет, с вами Кирилл и с ним мы играем в Among Us. Давайте же начнем. а, -а, -а на полисе. <с> <с> ну, в этой игре уже есть участники, значит, здесь. Ой, какая скорость большая. Сейчас, подожди. я член экипажа. Итак, ой, я понял, кто убийца. Что это? Это оранжевый. Ух ты, ничего себе! Да блин! Убито уже два чела. Это вот этот. Почему за меня? Не был предателем Шнит... Я пока задание выполняю. Суха, не бали! Скажи за зеленого. Конечно. Кто-то из них. Точно не он, но он может сделать саморепорт, наверное, вот он, то есть у него 38 уровень. Голосуйте, голосуйте. Да, вот за него проголосовали. И не он, а кто тогда? Прибат. Хватит можно это люки мыть. Че вы сапотаж не можете выполнить? А все вы проиграли? Вообще его просрали, минус 6, минус 7. Давайте будем гладить красивого питомчика. Можно я сейчас буду убийцы, пожалуйста. О, понимаю. Запустилась, <звук> запустилась катка, вообще класс. Ну что ты бегаешь, загружайся. Бежит зелененький мой. Пожалуйста, я. Пожалуйста, я. Пожалуйста, почему? Пока Я Инженер. Офигенно. Не хочу быть инженером. А, -а, -а, -а как сложно! А, это я же не точно. Так, где он меня еще заданиет? Ладно, вот тут. Здесь есть задание. Да, почему не дает нормально? У меня нет такой настройки, только быстрый чат. Давайте загружайте, я а быстрее проходить, голосовать-то за кого? У кого большой уровень, да? Да, хотя нет, как слышал Так, экипаж, например Например Например так, Вот этот Я проголосую просто я кого написал? А, не того. Ну, ладно. Короче, его выкидываю. И мы убеждаем, нет? Еще не пишет, кто убийца. Так, что у нас? Это надо туда засунуть. Это зеленый. Это зеленый. Твой мать, кнопка странная. Пошел нахрен. Так это точно зеленый. Иди боюсь. Твой мать. Понимаю? Я не понимаю, кто он. Все, нажали. Вроде это зеленый. Броча за зелеными. Ой, не того, не того, не того, не того. Вот. Я за него. Да вот и белый. Никого не выбрасывать, ничья. Грузитесь, грузитесь, загружайтесь, сейчас в мое время, загружайтесь. Люки. Связи нету, твою мать, тебя сломана. Загружаем мои данные на штаб. Капец, это недолго. На самом деле, как будто у нас ускорено. Понимаю. Так, здесь маньяк. А, -а, -а не страшно. Так, так, ты меня успокоишь. Ты меня успокоишь. Двоих убили. Что это может быть? Ну это фейсупер, супер, это фейсупер. супер. проголосовали извини ты улетаешь так тут мало вообще людей осталось пошел ты нахрен а. Чинен Бог строитель. Построил. Бог строитель. Без проблем. Ах ты ж Ах ты ж тварина, тварина неблагодарная. Я не того убил. Крепко. Так. Что я могу просмотреть по клубам? Могу себе купить. Наверное, я могу купить вот это молочко себе на голову. Купить себе вот такое. Так. Ну, все. Надо будет родить. А, я. Значит, мы ставим так. Хорошо. Немножко скорость увеличить. Скорость игроков вот на два минуты хватит. Пожалуйста, можно я? Можно я? Можно я? Можно я? Можно я? Да! Фи, я предатель. Тем более, я оборотень. Хи-хи-хи-ха. Какие у меня тут задания! А, -а, -а сейчас белого. <пиши> Не, ну я говорю, что за него. Он <пиши> <Вон> убил же, он. Он убил. Вроде он со мной предатель. Ой, он же со мной вроде. Я один предатель остался. Офигенно, вообще. Так, давайте сейчас. Нет, не буду саподаш использовать. Так все, как это там это все. Я обосрался, конечно, что этот, но... <свист> Это где было, я не помню. В... реальном В воздухе. Ммм... Ну, поменьше. Белый балбин. Ну, например, пусть будет синий. Мне не нравится. Все цвет мой самый нелюбимый. Ха! Выбрасывают. Мы сейчас будем продолжать всех убивать. Почему такой долгий? Что я делаю? Четыре. Семь. Восемь. Семь. какая же буква два? Ладно, я решила не хочу. Я еще за предателей хочу поиграть. Четыре, семь, восемь, семь, два. Двадцать секунд. Сейчас я превращусь, например, в какого челика, а потом убью. Вот падла. Мне что-то дитя не нравится, но я его выгоню. Давайте его выкидываем, его выкидываем. Тебя, тебя. Ладно, его. Да блин, я только Я просто так западаш. Делаю, чтобы это... Кто? Дед в пих... Кто? Да идите его нахрен. Где? В пи... <пиз>... Так, а где? Пи... Нет, братанчик. вся надежда тут. Я победил! Ну, короче, можно закончить на это видео. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо и всем пока!